Вторая половина сентября мы все что-то еще заготавливаем и заготавливаем. У меня целое ведро перца. И я решила все-таки с ним таким образом поступить, потому как уже всевозможные лечи, все это готово, все это есть, поступить проще. Мелко шинкуем перчик и отправляем его сушиться. У меня очень хорошая инфракрасная сушилка. Перчик я раскладываю на сушилку раньше выложила сушиться здесь вот только сейчас разложила и в общем то это будет очень не затратно не надо тебе ни песочку ни сольки высохнет и потом следующий этап я хочу его перемолоть и сделать паприку перчик медленно но верно сохнет видите, как он уменьшается в размерах в чем дело почему долго сохнет он у меня потому что очень он сочный толстостенные очень очень сочные поэтому конечно приходится вот ждать когда он высохнет сушилка работает прекрасно так что до полного высыхания перца пока он еще немножко не готов вот видите какие есть толстенькие Это я жду посмотрите как высушился очень хорошо вот прям такой а дает какой Сейчас я его хочу чуть-чуть буквально пропустить на блендере. Засыпаем сушеный перчик я в чопр измельчитель. Не до пудры, но буквально чуток. Для того, чтобы было потом видно его где-то в блюдах. Чтобы в блюдах чтобы было видно этот перец не до пудры. Я сейчас буду взбивать. Измельчила вот так не очень крупно перец, почему Что? хочу я в блюдах его просто видеть, чтобы он не был порошком, там, как паприка продают в магазине. Все, сейчас складу в баночку и поставлю в холодильник все-таки. Друзья мои, так можно переработать огромное количество перца. И совершенно мало места он занимает после того, как вы уже закончили его сушить. Очень компактно. Вы знаете, я вот его взбила на измельчителе, но такой вкусный запах идет перца, ароматный. Поэтому я считаю, что вот на сегодняшний день это отличный способ хранения перца на зиму. Мир вашему дому, друзья!